Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, и сегодня <смех> начинаем играть в смокинг-симулятор. Я не знаю, зачем я сейчас его решил играть, хотя это игра 2014 -го года вообще. Ну, когда она вышла. Ну, можно было в 2016-15 поиграть. На 2020-м я не знаю. Ну, музыка прикольная. Ну, сразу говорю, не ни... ни курить нельзя. Варнин, ну, смокинг Ну, вот этот... Типа, не курите, типа, вс это все игра, это неправда. Welcome to... Ну, короче, приветствуем вам комп... в компанию. И... А у вас в... Будет... Короче, будет писать там сообщение, там... Э... короче Ну, короче, тебе надо будет курить. Да. Вот тебе курить надо в определенных местах, типа, там, все курить на обычных, просто там, пожар будет и все. не работай, если ты, вам не надо хорошо работать, вам надо курить и в аренду, короче, нам, вам надо выбрасывать сигареты в лоб, ну, да понятно, музыка прикольная не нравится, don't forget не работайте вообще, вам это не надо, ну, в принципе, да, я это знаю, зачем работать? работать вообще. Э, приятного э, релакса короче спасибо но я думаю релакса тут точно не будет мы начинаем по моему где-то за столом там типа работы. день первый окей сразу вы... ну давай там поработаем хотя нет я не хочу если я начну работать сейчас все будет плохо не понял все нормально да что ты творишь? Опа. Еще одно. Там нету... Нет, нет, Опа, а здесь? Нет. Нет? Или у вас есть тут? Что-то интересное. Вроде бы нет. Опа. Летаю, я летаю вообще. Опа. Опа. Ничего. Нет. <св> что? Кью. <св> Блин, надо курить. Бежать. А как открыть дверь? Ой, мне плохо становится Кури! Нормально. Кури, кури. А он сам не курит. мне нажимать, не курит. Ух ты, глха. Во, вот вот что будет, если.. Выброси ее. Пускай, пускай. Да как? А что мне делать? Ну ладно, давайте посидим. А Зачем мне париться? У меня тут вообще сижик миллион. Зачем? Я могу тупо посидеть и курить. Но я не буду сейчас. Там да выброси ее, а. а? Я знаю, как ее. Буду. Вот, вот что будет, если вы будете курить? Ни в коем случае не курите. Вот будете лежать вот так вот за сердце захватили. Хотя он он схватился не за сердце. Он сюда схватился как-то. Ну вот так и вот схватился, там сердце нет. А, он меня еще обманывает, походу. Короче, у меня тут стежок валяется. Четыре штуки. Нет, три. Ну три штуки валяются. Так я могу тут сидеть и целый день. Пол... Ну не целый день, конечно, но дофига. Так-то, сразу хочу вам смог Смокорено. Ну я в курсе. Покурим немножко. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает и кто нет. А кто не кушает, взять ее что-то покушать. Так, так, забирайся, выбирайся. Что так, две и три. У меня уже 6 сижек, чем мне париться? Я уже, считаю все. Я толком тут и не играл, но я уже кое-что знаю. Тут пару мест. Я видел, когда в стиме ее покупал. Блин, проходи. А как открыть? А, а чё стерсы не открываются? Или это потом? А что не открывается-то ничего? Алло. Босс открывается. А почему ничего не открывается? Не, рум. Что? Как это понимать? А, а где... А где сишки добрать? А как так-то? А что мне делать, если тут? А тут же старсы. А я видел там... Нету? Когда? Ого, не надо бежать. Надо лететь. Он сейчас курицу задел. <свёздох> как? Почему? Я же курил. <свёздох> а, я же курил, да почему? Я же курил, почему? Главное, ну -то -то Почему я пулию, блин? А! -а, -а, -а. Происходит. Я не понимаю, как. Не, ну тут, по-моему, пройти игру невозможно. Там надо только сидеть и курить. Музыка мне нравится. Скипай, давай, скипай, все, нафиг, скипай. Я вообще работать не буду, Ну зачем работать? Вот зачем работать, если можно курить? Ну не можно. Ну конечно, в реальной жизни я вам не буду советовать курить. Вообще курить нельзя. Это только в этой игре надо курить. А это игра даже создана, чтобы курить. А в реальной жизни не курить ни в коем случае, это все плохо. Во, будете вот такие же нервные и. Вот все будет кидать вот так вот. Пока я нормально еще не кидаю, ничего такого. Взял, молодец. Так. Чего у него там кресло шатается? Ладно, закрой. Все, надо будет идти уже курить. Мне уже все плохо, надо идти курить. Да, блин, иди уже. Иди кури. А ч у него уже нету сишки У него была сишка. Хотя сорву Си. Где сишка? Тут две сишки лежали. Юнит uh, тысяч! Uh, uh, что? Чего? 5000 Ну нафиг. тысяч надо что-то платить. А как тут. А как тут двери? Тут же можно открывать. Босс. К боссу сразу дверь откроет он Вот надо поработать. Ну, садись и поработай. Давай поработаем. Поработаем давай. Я не знаю, зачем, конечно. Старт. Старт Ворк oh. О, понятно Все полет Ну, сначала я покурю, а потом босс упадет Сейчас покурю и босс Потому что если он не покурит, ему плохо стоит. Oh. А я иду, иду, что ты кричишь на меня я иду мне надо было просто покурить он же сдохнет если не покурить <рит> чё, <рит> чё, си... <рит> прям как ужас <рит> <рит> <рит> <рит> что-то <Чё> это... <рит> мне он не нравится <рит> что ну да чё, я нормально работал да нормально что так что-то так мне это не нравится А что произошло? Что произошло? Он меня похвалил или нет? Или нарукал? Я все равно ничего открыть не могу. Но зато мне все закрылось опять. И он теперь опять хочет курить. Ты не успеешь покурить, что уже дневный такой Четыре сишки, где мне сишки брать, а? Алло, я не могу никуда ходить Все закрыто Кроме двери, бокс, босса Все, все сишки закончились Как дальше-то, а? Жить Если ты это хочешь курить, то бери 5 пачек, я не знаю, десять Если ты это хочешь курить, но ну, я не понимаю Если ты такой курливый, я не знаю Ну так бери побольше, для сишек Две сишки взял и все а тут у нас никто не курит, у нас себя здоровый образ жизни ведут. Только один ты -то курящий. Вот и как? О, сишка. А как туда зайти, я не понимаю. Это надо вход или что это? Или это еще ранняя версия? Я не знаю, что, они заходит никуда. Наоборот, должна поздняя версия быть. 10 сишки А по-моему, все, эта игра, все. Заканчивать 5 и у меня 5 сегодня. Если мне сообщения никакие не присылали, мой я долго и дольше продержался. А так мне сообщения какие-то присылают. Ладно, давайте поработаем немножко, а то скучно уже становится. А я еще не, уже день скоро закончится, а я еще не работал. Тяну не закончится никогда, наверное, бесконечный день бесконечный, я не знаю. Мне сейчас при, присылают все время. Давай поработаем. Опа, все понял. Бегу, бегу, бегу, бегу. Только давай-то ритму. Не, давай покурим, потому что я боюсь, что я не успею. Сейчас покурим свои свободные душой пойдем. Ой, я пошел? А там дым как-то я выдыхаю, нет, нормально. Вроде все нормально. Беги, пока. Да иду, иду, что ты орешь на меня? Что ты мне выпирил? Нормальная, я нормально работаю. А ты вообще сидишь? Давай быстрее, нормально, я нормально работаю Капец, чисто такой. Ладно, потом сишки найдем, пока нам надо что покурить, потому что ей реально все плохо. Не, все, я не хочу больше работать. Нафиг мне это надо, я все равно... Вон, вон, например, все, никто ему не поможет. Вот я такой же буду где-то еще через три сишки. Три сишки спустя я такой же буду. Вот такой, э -э -э, все, я тут Опять. Может сейчас какое-то письмо придет, и все. какой то сейчас что то... не, не пишет, все все пошли две сишки у нас. две сишки осталось что дальше это делать а? Две сишки я не понимаю все это все и... <сосы> бля <сосы> <сосы> <май>, что? как? <сосы> <сосы> что происходит? да я вообще у меня легкие все плохо блях они вечно меня хотят иди курить блях они сами же понимают что я буду я нервничаю и курить не надо я сейчас реально умру. Закопайте какой-то дебильная компо, Сейчас сдохну вообще. Реально, сейчас уже время, наверное. Сколько время, я не понимаю. Три часа, наверное. Так, босс, открыть Да не понимаю, где сишки все, а? Сишки где? Я не понимаю, как играть. Сишек нету, все суперпау. Нету их, все, нету, алло, где вы сишки? Сишки где? Алло. А вот сишка. Окей, держимся. Две сишки, что есть. Ну там мало. Нам много надо, сишек. Я ему говорил, что если он курит так сильно. И много курит. Ну пускай сишки берет с собой, ну. А чё я буду их бегать по всему думаю, и собирать их? Не, я так не хочу, Я такой. Я на такой не, не подписывался. Капец, он бегает. Мне надо бегать, стишки забирать. Еще двери закрыты. Как? Как, как открывать? Вон, клосс открыть. Парень, пацан, есть стишки? Нет, у меня просто еще две, я сейчас умру из-за этого. Реально у меня стишек мало, я не знаю. Хурик. ну где? Все. А он сам выкидывает. Ну одна сишка, все, я не знаю, что делать. <смех> да что, а им пег, чего пег? Чего ты бегаешь, а? Бегаешь. Где вот че это за компании? Я в таком компании не, не работал бы вообще. такой компании. Где акула? Ну, алло, ну тут же были сишки. Где все сишки? Алло? Ну все, пропали, все. Все, я проиграл. Ну, одна сишка осталась, что такое? Походу будем заканчивать, потому что Игра... День не кончается, он бесконечный Игра тоже не кончается Она, считай, бесконечная. А он курить хочет, а я не могу Ну давайте еще попытаемся, поищем что-то Ну тут нету сишек, все Так, кури, кури, не только не. Успокойся, кури. Такой... Всё, кури. Блин Ну сишек, все Я курить теперь не смогу Просил у кого-то сижки, я не знаю. Но ну, не знаю, как ты будешь жить с этим. Сижек больше нету нигде, я не знаю. Походу мы на этом будем и заканчивать, потому что все, сижек нету, я не знаю. И самое главное, не курите, как он, вот такие же будете. Сижки будете бегать искать, а не работать. А вот они отдыхают, им не надо курить, они не курят. Им хорошо. Ну серьезно, все, это гг. Кончилось, все, сишки кончились, все, все нет, нету сижик, я не знаю. Нету сижек нигде. все кончились. Да, все, сишки кончились. Надо к боссу пойти. Нет, боссу не знаю. Все, кончились сишки, я не знаю, что делать. Все, он гневный, наверное. Хар. Да сколько можно? Сиди! Я сиже вверх, я не понимаю, как я А, комплект? В смысле комплит? День второй даже! Пацаны, я думал заканчивать будем день второй. Я продержался, пацаны! Но я не, хоть, я не знаю. Как? Я красавчик, я продержался чуть-чуть. Я, походу, я все. Я день первый подержался. Хотя он уже гневный стал, он все разрушать хоть. Вот это да. Вот это да. На втором дне у меня как-то будет получше, что я дела. Я сразу все стишки найду, в принципе. Без проблем. У меня уже семь стишек. Да, я в курсе. Да, я бегу курить. А вот здесь эти штучки... Так, да. тебя вообще сижик нет. Вот ты уже не понимаешь. Тебя сижишки <свист> Это плохо. Это минус, это минус. А у мужика, есть сишки, нет? День <свист> второй, я уже. Что? Почему? Почему я не могу не заходить Только к боссу зайти могу. Тут тоже сижик нет. Ну все, это второй день, это точно гг. Сишки есть, пацаны? Не, он не курит, ему вообще наплевать, да, что я шарюсь у него тут. Не, вообще пофиг. Сишки есть? Нет? нет. Такой бегают, сишки. Есть, по ну, походу, их нет. По Опа, все бежать. Стоп, пип? я не, я. я все, я не курил здесь. Не надо мне, Пип, такой пип нафиг. Что? Я курил и вообще-то нет. А, тут есть пип. какая это фигня есть. Ну все, пацаны, это второй день, это ГГ точно, потому что тут уже все сложнее стало. Тут точно сижет нету. Все, я, наверное. Я не знаю, я не очень хотел, конечно, второй день, я думал, все, ГГ, все, мы не продержимся. Ну теперь мы точно не поддержимся, мы все. Минутное видео длинное будет, я вам говорю. Минут наверное 25-30. А ты говорю, а то у меня все видео почти длинные. Конфетки. Закар. <сосы> <сосы> <сосы> Опять? Кури. Кури, кури. Что так жестко-то, а? Нельзя жестко быть. Это слишком жестко. У меня... По... у меня сын уже пятый раз. Сколько у тебя машин этих, а? Он, сын уже разбирает, разбивает третью машину. Офигеть, сколько у него машин там вообще? Блин, ну, блин, ну, раньше я же видел, тут можно зайти там. А -а -а. Работать? Не, нафиг не работать. Я больше работать не буду. Я сишки поищу, и не найду. Тут, в принципе, придется работать и все. Что? банк у вас бин ну, Эвердейн а... меня банк хочет вообще ничего бродом оставить. Да? А как же я сейчас... А чё? А, опять сам не курить. А почему он не должен нажимать на мышку, если он сам должен курить, нет? Нравится? не он, он сам не хочет курить. Что, какого? где сишки все? Сишки все профукали. Мы сишки все профукали. Четыре осталось, и я сейчас проиграю, потому что так невозможно. Ворк. Ага. Окей. Не сейчас понятно. Мне надо сишки точно. Мне надо курить. Я иду. Я бегу вообще душно. Да хватит, я бегу уже. хватит орать. <Коринуть> да хватит, я уже... Я пришел к нему, он такой. Мне сейчас курить придется. Ч ⁇ ты? Задолбал. Такой, э -э -э -э. Нормально, можешь разговаривать. Э -э -э -э. Должен еще понимать его. Как он вообще боссом стал? Я не понимаю. Он вот такой. Э -э -э. Блин, а курить надо. Курить надо. Так как это открой? Блин, а фары. Все равно я не пройду два дня, нормально. Я, я так, я, как я, я же курить, да, в смысле, он не открыл дверь. Я в шоке, как, он же открыл дверь. Фух, ну такая вот игра. Не, я не буду дальше играть, не, нет смысла, ну, я, мы поиграли, посмотрели. И вот, это наглядный пример, что курить нельзя, вот так вот. Просто будете бежать, и все, и, и упадете, вот так вот, за сердце схватитесь. Хотя он не за сердце, он держался, правую. Ну, не важно. Короче, ссылка на плейлисты и ролики в описании. А пока ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока!